поворот руки. Но в этот поворот я вкладываю три движения. У меня ведь расстояние вот здесь есть, смотрите, это же тоже рычаг. Так вот, вы-то думаете, что кисть это что-то нечто большое, необъемное. Плоскость. Либо плоскость. А у меня она превращается даже не в плоскость. А я ее как бы делю. И получается, что у меня вот он, вот рычаг. Я не считаю, что вот это у меня плоскость. Я считаю вот рычаг. И вот этот рычаг у меня и работает. Но именно мах. То есть вот получается, что мах, вот он. Чук. Чук. И одновременно с этим махом, одновременно. Волна опускается здесь, я забираю руку. одновременно. Вот, ты можешь делать? Покажите еще раз для потомков, я как не это в... я... сликно. Хорошо. У меня будет возможность. Хорошо. Какой там? Ну если вы взорвнулись, то что вы в шоу, глаза не, ну Понятно, что у него масса большая, я не ну Не, ну вот Настасья, Настасья, давайте не не не не не вот так. Настасья тоже же Вот я про Посмотрите, чё говорю. Вот давайте я на плёсок опять-таки. Когда на плесок, опять. когда нет, наплесок, нет, еще поймет. Поймет. поймите зачем? Подождите, подождите. Господа, господа, господа, вот я вас прошу и умоляю. Если противник не будет работать, вернее, если я буду работать по своему плану, как я наметил, Дошел, ага, чтобы он упал, он должен гнуть, потом ударить, все, вы пропали. Вы просто пропали. Потому что малейшее изменение обстановки требует от вас я адекватного чувствую. воздействия. Если так, потянул, поставь, потянул сюда, ну зачем я сюда его буду тянуть, на себя Уже Он же потянул уже. Все, я, я вступал, я это. Мне интересует как вот так, вот это вот что у вас и плечо не поднимается, и вы точно а Потому кури... что он приседает, а не поднимается. Совершенно верно. Посмотрите, еще раз говорю. Точка репрессива уже Вот, допустим, он начинает двигаться. А? Очень медленно начинает двигаться. Что, что -то -то, он продолжает двигаться. двигаться. Но я продолжаю а продолжать центр. Да. Я не не специально палец поставил, он ни на ледку не улыбся с этой стороны. Вот не он, не он, не он, все, он, вот он, все, вот он. Если даже я назад пошел бесполезно. Нет, масса. Теперь посмотрите, что а вы еще опять не делаете. Ли? Посмотрите. <свят> посмотрите. Еще раз говорю. Нет, <свят> посмотрите, вот когда я вот так вот делаю, еще раз говорю, у меня получается, вот он, полукруг. С полукругом вот. мы разобрались? Так нет, то он то и дело, что вы разобрались. А мы вот просто вкручиваем, да? Конечно. А как вы вот руку вот так вот подгибаете? Да что, под... от полукруга? Да. Вот. Он просто не хватает вам надвигаться, вы не хватает силу как держать. Да не надо тебя держать. Ведь я же говорю, вот у меня получается, у меня давление. У я... Вы вниз даете, да? Я по полукругу, я по силе давлю. Если я давлю сюда вниз, это значит, что он выдержит это. Но я давлю кси вот сюда, по кругу. То есть пиариваю, не о, о, продолжаю. Не пяливает, не тебя. Я продолжаю. А, понятно, блядь. А мы вниз, вниз, вниз по прямой и по Понятно. Вот именно. Я просто вывожу по, при, по, по вот этому движению. О, <свят> все понятно. <свят> <свят> ну ладно. А,